Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня будем моделировать с вами тарелку, на которой будет присутствовать э, узор. Э, значит, эту, этот проект э, будет полностью закончен. То есть он будет сделан от начала до конца, от модели до управляющей программы, а также подбор инструментов. И комментарии. Итак, начинаем. Я произвольно выбрал в интернете вот такое вот блюдо, чтобы воротками можно было потом э, все это весь этот узор сделать, то есть э, в плоскости в виде, в виде сверху. Здесь присутствует глубина тарелки и также внутри тарелки э, некий рисунок. Это э, дерево здесь. Ну, Какая-то может быть абстракция или, или дерево. Ну, в общем, по ходу действий что-то изменится, что-то будем придерживаться оригинала или что-то сделаем свое. Итак, начинаем. Начинаем мы, значит, моделирование нашей программе 3D Max. Затем арткам и так далее. Артка мы закончим. Значит, центрируем нашу модель. Здесь это не модель, а заготовка. Это плоскость. По которой мы будем делать объемную модель. Сейчас сделал плоскость, на нее набросил эту картинку и теперь можем спокойно моделить. Также я сделал настройки в 3D макси э, миллиметры, э, сантиметры, простите. Вот. Ну, чтобы как бы было к чему привязаться, чтобы это были не дюймы, а именно метрическая система. Так, начинаем нашу модель со сплайнов. Это аналог. Арткамовского. Аналога Арткамовского вектора. Здесь мы делаем безе кривую. Здесь сделаем ломаный обезья теми точками выгибаем по наши картинки так теперь нам нужно сделать итерации адаптивные то есть не будет угловатые наши кривые безе. Если отключаем, видите, они становятся угловатые кривые. А здесь становятся ровненькие. Так, теперь нам нужно эту точку поместить ровно по нулям. Для этого правая кнопка мыши клацаем по этим бегункам. она выстроилась в ноль возможно здесь нужно две точки так здесь нам нужно сделать более мягкий переход он не был угловатым. Выбираем точку и филет. У нас автоматически появляются две точечки. Так, выбираем теперь весь сплайн. нужно его дублировать, чтобы он у нас сразу же лег, так как нужно. значит его pivot point перенесем центр. правая кнопка мыши, кликаем, готово. Теперь нажимаем на зеркало с копией и выбираем, как же у нас он будет копироваться, так подходит, Окей. Теперь приотачим этот сплайн. И таким же способом копируем наш сплайн на эту сторону зеркало выбираем проекцию куда нам вот нажимаем ОК оттач переходим теперь в точки и смотрим у нас здесь две точки образовалась, нам нужно их слить вместе. Нажимаем кнопку Welt, точка с точки, Две точки слились в одну, то что нам нужно. То же самое проделываем с остальными точками если это нужно так вот у нас появилась симметричная э, плос симметричный плоский сплайн из которого нам нужно будет сделать объемную продолжаем так но прежде чем продолжить нам мы уберем вот эти вот лишние сплайны. Нажимаем Delete. Все готово. Так, теперь нам нужно будет э, задать высоту нашей тарелки. Переходим в фронтальный вид. И поднимаем наверх. Так, ну зададим ей высоту. Ну, давайте сантиметров 7. Отсюда мы же пойдем делать углубление. Кантик возможно сделаем еще. Да. Переходим в Не забываем сохраняться и можно также делать дополнительный файл нажимаем на плюсик у нас будет тарелка еще один файл короче говоря будет повторяться название здесь поменялось тарелка 01 теперь Итак, теперь нам нужно сделать объемную модель. Чтобы она у нас получилась, нам нужно соединить вот эти две точки. Выделяем наши вертексы, точки и нажимаем Connect. Зажатой левой кнопкой проводим от точки к точке. Так, появилась у нас половинка блюда. Охраняемся. Жмем правой кнопкой мыши. Выбираем э, конвертировать в аудитабел поле. Вот у нас получилась такая вот плоскость, из которой мы будем делать, продолжать делать нашу, наше блюдо. Итак, теперь нам дальше нужно сделать э, вот этот вот бордюр, он идет немного под уклоном. Для этого выделяем нашу поверхность, наш полигон и применяем экструд. Давайте Сделаем сантиметр 3. Экструд. Нам нужно, чтобы он вниз шел, да? Семь сантиметров. Давайте от минус два с половиной от Значит вручную перемещаем минус два с половиной вот из-за того что идет запись немного тормозит компьютер так переходим в вид сверху отключаем отключаем реалистичный вид Здесь удаляем вот этот полигон, масштабируем вот эту нашу поверхность, перемещаем ее в ноль, включаем снова масштаб. тоже примерно вырисовалось одинаковое расстояние. Ну, примерно так вот. Да? да. Теперь переходим в ребра. Выбираем это ребро. И нам нужно его выровнять по иксу. по эрику по z-ку, по x вот, делаем его ровным по x сейчас проверим выдвинуть так два раза кликнуть нажать на x он становится абсолютно ровным и теперь э, выводим его в ноль нажмем правой кнопкой мыши и все у нас симметричная модель получилась для меняся Cutterless. Так возможно высоковато, да? Выделяем снова наш полигон и в фронтальном виде приподнимаем наше серебро где то вот так так теперь нам нужно сделать еще один экструд жмем. Он автоматически уже делает два с половиной сантиметра. Оставим пока местак. Удаляем перегородку эту. И сверху включаем. Нажимаем экструд, простите, масштабирование, И сделаем такой вот масштаб, уменьшим немножко дно. пускаем быть вот так да значит -каме здесь пойдет узор поэтому вот вот здесь вот и здесь у нас будет плоская поверхность на котором мы сделаем вот это вот изображение что на рисунке Опять выравниваем по экс чтобы было все ровненько. Так, у нас здесь получился небольшой нахлюст. Так масштабируем чуть меньше сделаем. Все дело. То есть вот этой кнопкой мы делаем просто прямую линию, а вот этой кнопкой мы выставляем ее ровно э, по координате X в ноль. получилась такая у нас тарелка кнопкой G русская P мы включаем выключаем сетку вращение значит как я сейчас вращаю можно заходить сюда нажимать появляется такой вот кружок или просто зажимая кнопку alt и среднюю кнопку мыши то бишь горячие клавиши можно вращать нашу модель масштабировать саму модель имеется в виду приблизить удалить именно саму модель зажимается ctrl alt и средняя кнопка мыши и можно приближать удалять так получилось вот у нас такое блюдо для того, чтобы сделать его прозрачным нажимаем Alt-X также, чтобы вернуть его в нормальное состояние Alt-X допустим, если нужно рассмотреть модель нашу то есть то без заготовку, которая <coughs> находится снизу модели нашей картинка вот эта, по которой мы делаем так ну, вроде бы вроде бы вроде бы все более менее нормально <coughs> теперь еще нужно сделать кант. кантик внизу для этого выбираем полигон и переходим Convert to Edge и нет все таки выберем с вами э, наш полигон да и сделаем э, кантик, на котором будет стоять блюдо выберем инструмент insert выбираем толщину нашего кантика ну, пускай вот такая теперь выделяем один из полигонов зажимаем shift выделяется у нас полигон кроме этого этот нам не нужен здесь в дальнейшем мы продлим или можно даже сейчас удалим вот этот ненужный полигон делит выбираем центральную Центральное ребро. Х. Здесь в ноль. Так. Выбираем наш кант. Так, делаем по-другому. Выбираем наш кант. Жмем. Знаете, очень нелегко записывать, сразу же моделировать. Я имею ввиду записывать видео, придумать, как все это будет. Поэтому, извините, бывает такое, что накладки видео, ну как бы это огрехи прямой записи, без редактирования. Ладно. Поехали дальше. Так, жмем экструд, выдавливание. И делаем такой небольшой кантик. Окантовочку. Ну, пускай вот такая вот, да? Да. Ну, наш. Появилась теперь здесь вот э, прорезь такая. Выбираем наши ребра двойным кликом. Здесь не получается. Здесь нужно вот так выбрать. Edge, здесь двойным кликом. И попробуем их. Соединить вместе. Для этого выберем инструмент Bridge. То бишь мост. И посмотрим. Получится у нас что-нибудь или нет. Так, значит у меня не получалось сделать обычными способами, то есть бриджем не получилось соединить вот это все. Немножко протупил, конечно. Здесь у нас такой замечательный модификатор называется Shell. Он дает толщину нашей заготовки. Так, где он находится? Вот применяем его. Значит, здесь у есть параметры inner amount и outer, то есть внутрь и наружу. Задаем толщину ему или в эту сторону или в эту, нам без разницы, в принципе. Давайте зададим вниз. Нет, все-таки внутрь. Так, ну три десятых сантиметра. Нормально. Так, теперь сохраним с плюсом. Там у нас версия файла 3 уже нажмем правой кнопкой мыши и применяем модификатор editable poly, он сольется будет editable poly, в общем так, yes, Все, модификатор ушел, теперь мы можем дальше редактировать нашу, нашу блюдо. Так, здесь в общем удаляем эту часть видео и значит продолжаем на том, что я применяю сначала модификатор, а потом уже все остальное. Так, значит применяем модификатор с вами Shell, он дает толщину нашей модели, вот. Она будет три десятых, да? Отлично. Теперь сойдем, сольем все это вместе, конвертируем. Editable поле. Теперь Давайте скроем это временно. Хайт, нет, тут Хайта. Хайт И сделаем кантик внизу. Так. <coughs> применяем, применяем insert применяем инсерт вот таким вот образом. Так, эту часть удаляем вот эту часть тоже удаляем теперь нам нужно выровнять по x в ноль. Выбираем нижнюю часть полигонов. Так. И теперь делаем экструд выдавливание на 0,3, да? Да, где -то так вот. Сохраняем. Так, у нас получилось пол-тарелки. Удаляем ненужные нам полигоны. Так, вот такое блюдо у нас с вами получилось. Теперь с вами применим модификатор турбосмус. Нескольких итераций посмотрим. Так, мы ну, перед этим применим модификатор э, симметрия. Где у нас он есть? Вот он, симметрия. мир Mirror. Жмем тут Flip. Так. Ставим четко в ноль наше зеркало. Зеркальное отражение нашего блюда. И теперь коллапс ту. меняем турбосмус посмотрим на рендере что получилось да вот такая вот тарелка что <coughs> вот это ребро нам нужно удалить, Remove. потом точки сделаем weld, то есть сольем их вместе, если есть не слитые. Здесь выбира выбираем ограничения на целых. 100 применяем, вроде бы все в порядке. Так, давайте с вами значит проведем еще одну линию здесь. Угу. Insert. Это делается для того, чтобы появилась жесткость при применении модификатора turbulence. смотрим рендер еще там есть артефакты так в общем первый вариант модели не получился в связи с тем что как мы помним, у нас был такой вот вариант. В центре модели нету э, соединительных э, ребер. И поэтому у нас получаются артефакты ужасные. Это не годится. Чтобы их соединить, это нужно выделять все точки нажимать connect и короче говоря я это дело забросил и сделал совсем другую модель на которую ушло не так уж много времени а вот она как выглядит сглаживанием и без сглаживания теперь артефактов нету как мы видим И модель выглядит просто замечательно. Так. Значит, теперь мы ей применим модификатор симметрию. Симметрия. В какую сторону? Убираем мир. Так, вот это у нас ребро не по центру стоит выделяем Y здесь по Y теперь он стал ровно так же как и Mirror ставим по Y тоже в ноль получилось у нас такое вот блюдо Выделяем этот модификатор и коллапс ту. С можно добавить итерацией. посмотрим на рендере. Вроде ничего смотрится. Теперь попробуем применить модификатор shell. Применяем shell. Он запомнил сразу на целых десятых, как мы делали до туго. блюдо смотрится просто замечательно запишем say вас склапсим модификатор где таблица где таблица поле получилось удаляем над струба смуш смус конвертируем э, в editable poly применяем модификатор turbo smooth заново добавляем итерации почему я это сделал потому что в editable mesh я не люблю работать я больше всего люблю работать в editable poly здесь более больше функций ну и просто привыкла так наша тарелочка а, давайте теперь сделаем еще ей кантик Калил отнул. Нормально. Теперь делаем инсерт целых четыре десятых. выбираем образовавшийся кант экструд три 0,3 так, кантик есть отлично смотрим теперь хорошо, един кант И теперь нам нужно сделать более четкие грани нашей тарелки. Да. И похоже, нужно слить некоторые точки. Выделяем все точки, нажимаем Weld и видим. Они ну, вроде все в порядке. 330, 330 триста тридцать. Две. Раз, три, пять, выделяем нашу бандук Чампер скос, кос. Одна сотая, допустим, да. Смотрим, что получилось. Получилось э, отлично. Ровная грань. То, что нам нужно. посмотрим на нашу картинку ниже ее да и вот внутренний кант тоже он более резкий мы сделаем то же самое выделяем наш бордюр этот весь проверяем чтобы лишнего ничего не выбрали как здесь сделать можно даже две линии провести заглянем на что она похоже стало здесь видно артефакты сразу там раздвоились точки скорее всего да видите что здесь происходит поэтому можно два сделать можно один Давайте сделаем один. Выбираем теперь э, под объекты точки и сливаем их с рядом стоящей точкой, чтобы не было треугольников. Э, target Weld кнопка. смотрим на нашу тарелку хорошо теперь можно попробовать сделать э, более четкими вот эти вот Гра грани наши да? да давайте давайте попробуем Ох, что нажал. чемпер нажимаем чампер и смотрим на результат ну, знаете по-моему очень похоже даже на то что у нас на картинке там копию. Да, здесь вот присутствует тоже. По-моему, более четко выделено дно. Давайте тоже проделаем и здесь. выделим наши линии и здесь тоже двойным кликом так, попробуем здесь отлично квадрат получается смотрим на результат более четкие грани практически здесь нет да здесь плоское дно так как и нужно сделать чуть пошире допустим вот так 4 десятых 33 десятых три 332 тысячных сантиметра более гладкая получилась давайте на этом остановимся да пускай будет так хорошо так сохраняемся вот наша тарелка и на этой заготовке мы будем делать наши узоры что мне кажется здесь слишком она выделяется немножко возвратимся назад сделаем более плавный более плавный переход Смуз, смотрим, чуть больше сделаем чамфер. Ну вот, отлично. Применяем, сохраняем. Так, на ну, этом наша работа в 3D Max окончена. Единственное, сейчас проверим, в каких координатах находится наша заготовка, правильно она стоит или нет. Если нужно, то добавим ей. Ага, вот видите, по высоте неправильно. Высота нашей модели. Ну, выберем точки. Смотрим. Вот наша высота модели. Копируем. Переходим в эту вкладку Pivot Point и не сюда тоже не сюда Вот наше значение так теперь нам снова надо пивот point поместить должно получиться да вот получилось и теперь мы выровнем ее э, по нолям все наша модель стоит по нолям в координатах значением 0 так сохраняем сделанных всякий случай копию. модель подготовить к программе RotCam.